I think the girls with their nails Всем здарова, ребят! Ну что у нас сегодня следующий обзорчик на новый талантик? Я его вытащил и уже прокачал. В общем, вот такой вот новый талант. Не знаю, посмотрим, имбовый и не наносит 70, увеличивает силу атаки на 70, при атаке наносит 4 целям, но в данном случае у меня 3, 365% дамага. Также он игнорирует иллюзорность и блокировку, кулдаун 6 секунд. Интересно будет посмотреть, решил поставить все-таки на фрейку, она хоть и дольше живет, и на ней хоть можно потестировать. Так, смотрим. Вот, видно, мелкие такие идут вот, на троих героев. То есть чисто бьет по героям, но в домах что-то печальный. Игнорирует иллюзорность и блокировку. То есть, насколько я понял, игнорирует инвизы. И блокировку. Это выживание типа такого плана. Непонятно. Но дамага что-то я вообще не вижу. Странно очень. Давайте на кого-то другого нападем. То есть он активируется, когда герой атакует. Нормальная миссия у нас. Вот 18 тысяч фрей прилетело. То есть ограничения он не обходит. Ну, мне нравится новый супер питомец. Или так как надо. Плюс дополнительно дает уклонение. Видите, точности на героя нет. И соответственно, нифига толком. Попасть герой не может. Сейчас попробуем кого-то попроще найти. Это тут все с 30 прорывами. Вот есть попроще. такое, что-то я бы не сказал, что особо много дамага. Конечно, то, что кулдаун, то есть это получается конечно минус. Так, мы посмотрим здесь. Такое, я ожидал все-таки, наверное, большего от этого таланта. У нас есть Ронин, интересно. До Ронина, наверное, очередь не дойдет. В общем, я смотрю ничего такого сверхъестественного. Короче, обычный талант. 70% дамага это не так уж и много. А, а вот поронину ударил. Еще посмотрим. То, что есть кулдаун, это конечно минус. видите, он бьет определенные цели. Но один раз мы по Ронину попали все-таки. Короче, для того, чтобы он еще попадал, надо на героя. Вот Ронину прилетело с чем-то. Ну, блин, не знаю. Интересно, конечно. Игнорирует иллюзорность. Это, наверное, неплохой вариант... Эмблемами будет, мне кажется, а, для того же самого запределия. Для бездонатов. Ну, я не знаю, где бездонаты возьмут, конечно, эти эмблемы, но думаю, вскоре это будет против Ронина, как вариант. Но опять же, талант работает, когда герой атакует. А не когда его атакуют, а когда атакует. То есть вы должны понимать, что если вы не будете дамажить. Ну, то есть, Ронин уйдет в минвиз с хорошим уклонением будет, вы нифига не сделаете без точности. Ну, а так, не знаю, дамаг не особо, не особо большой, учитывая даже то, что Фрейя у нас... То есть если героя вашего заблокировали И дают ему ударить Талант работать по сути Но вторая часть его не будет Как-то получается так А вот еще есть сегодня Интересно, сейчас посмотрим Вот мы стоим в стане вот 448к. Ну, в принципе, дамаг довольно-таки не маленький. А если будет максималка 4 цели. Вот опять смесовал. А... В принципе, как вариант. Ну, учитывайте то, что если герой не бьет, это не работает. Нету точности, это не работает. А, то есть в большинстве случаев вставить талантом я не знаю наверное смысла нету эмблемой да 70 дамага это не так уж и много Ну, плюс 4 получается дополнительных дамага у вас будет ждем я хочу под, посмотреть чтобы именно попал по этому поронину винвизи посмотреть как это все будет выглядеть интересно что означает еще игнорирует блокировку <coughs> блокировку чего или какую блокировку Скорее всего, блокировку выживания, мне кажется. Ограничение это 100% не игнорирует. Видите, стоит в стане. Ну вот опять пошел дамаг. Ну, блин, дамага хватает. Наверное, это будет интересная тема, конечно. Вот опять 400 прилетело интересно смотрим дальше куда он правда 6 секунд Ну, я думаю можно будет попробовать знаете на кого на зефира поставить как вариант они а, вот ну ли пошли скорее всего вот выживание на родине стоит хрен его знает в общем не знаю буду дальше тестировать но предварительно скажу вот так с одной стороны интересный талант, с другой стороны дамага немного, надо точность. Ограничения он не проходил. Если бы он ограничения проходил, это вообще был бы имба. Так, в принципе, дополнительных на максималке 4 цели, это неплохо. А плюс увеличится еще дамаг. Если поставить другим героям, надо будет потестировать еще, думаю, на зефире попробовать. Будет очень даже неплохо. В общем, такая вот у нас Фрея была. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.